Реклама, на самом деле, дала очень многое. Теперь я знаю то, что как создавать рекламу, как создавать видеоролики, как делать правильные рекламные фото, как продвигать, заниматься маркетингом, как пиарить кого-то или что-то. Это, безусловно, самая нужная и актуальная профессия на данный момент. Мои ожидания оправдались на 100%, потому что... Действительно, здесь мне дали те знания, которые, на мой взгляд, сейчас просто необходимы как каждому человеку, так и специалисту по рекламе, более углубленные. Ну вот сейчас, только получив диплом, я уже имею большое количество предложений о работе. Люди находили меня через места практики, где я проходила практику, работодатели меня замечали и потом звали к себе. Также на разных форумах и мероприятиях я рассказывала, то, что я будущий рекламщик, и меня уже приглашали работать. Сейчас я пока думаю, где я буду работать, я хочу еще глубже изучить SMM, social media marketing, и потом уже с каким-то багажом знаний, знаний и кейсами пойти работать в какое-нибудь рекламное агентство.